Тушку дорадо порезать поперек на 4 кусочка. Каждый кусочек обвалять в муке и обжарить в масле на медленном огне. Отделить мясо от костей и веоложить кусочки рыбы в глубокую кастрюлю. Для рецепта вам потребуется рыба дорада 1 штук. Список ингредиентов в конце видео. Подписывайтесь и ставьте лайки. Нам понадобится Рыба дорада 1 килограмм, Паста томатная. 3 столовые ложки, мюка, 2-3 столовые ложек, уксус, 1 столовая ложка, сахар, 1 чайная ложка, количество порций, 3-4. Комментируем, лайкаем или дизлайкаем, подписываемся, чтобы не пропустить новые вкуснышки моего канала. Заходите снова.